и si На этом уроке мы продолжаем Бабуль Мансубат Бабуль Мансубат То есть Баб раздел Мансубатуль Асма И Мансубатуль Асма То есть имена, которые в состоянии Насаб Насаб значит заканчивается на Фатху Или Вместо фатхи что-то другое приходит, какая-то буква или еще что-то. Итак, мансубаты мы прошли на прошлом уроке вскользь. То есть мафульбиги, маздар, дзорф заман, макян, халь, тамиз, мустасна, исмуля, мунада, аль мафуль мин аджлихи, аль мафуль мааху, хабаркяна вахаватиха, исм инна вахаватиха, и таби алиль мансуб. Таби алиль мансуб, вы знаете уже, это уже проходили по марфуатам. Итак, мафуль биги. Мафуль биги это исм, во-первых, да, мансуб, он должен быть аль мансуб, то есть заканчиваться на фатху или что-то другое, состояние состоянии насуб. Аль лави якау биги аль фиаль, то есть тот, на который пало действие, на который упало действие. Смотрим, он бывает, Мафольбиге бывает явный и мудмар. Еще логер у амудмар. То есть уже там дамиры, дамиры присоединяются. Сейчас примеры приведу. Логер, например, дарабту зайдан. Я ударил зайда. Я ударил зайда. Смотрите, дараба это глагол, фиаль. Файл это я, ту, я. Зайдан. Зайдан, здесь будет мафуль, беги. На кого упало действие? Дораба. Действие было дораба. Значит, исам, имя, в состоянии насоб, на которое падает действие. Смотрите. Аляви, я То есть, с ним произошло какое-то действие. Дорб, в данном случае, дорб, удар, мой, я ударил, кого? Зайда. Понятно, да? Все. Еще одно. Ракиб-тульфараса. Я сел на лошадь. Я сел на лошадь, на коня. Ракиб-ракиба это глагол садится. Ту, я, альфараса. Это уже верховое животное, конь, альфарас. Значит, здесь альфарас будет Альмафольбиги. Он будет исм альмансуб, на которого упало какое-то действие. Есть. Теперь мудмар. То есть здесь явно видно его. Видите, он видно, отчетливо проявляется. Мафоль, беги здесь отчетливо. А здесь есть мудмар, то есть там уже дамиры. У него есть мутасль, есть Дамир Дамиры есть присоединенные, есть раздельные мунфасель. Мунфасель это разделенные. Мутасль соединенные. Понятно, да? Сейчас на примерах вы увидите. Смотрим. Дамир, значит, мафоль, беги, мудмар ему тасать. Смотрим примеры. Дараба Он меня ударил. Дарабани. Меня ударил. Смотрите. Дараба. Дараба это глагол фиаль. Внутри есть дамир. Он. То есть гуа. Это файл. Ни. Здесь меня. Вот в данном случае меня. Вот это будет мафуль биги. Видите, мутаселен, он мутаселен. То есть, я, меня, это вот здесь присоединенный. Далее смотрим. Дарабана, нас ударил. Он, перевод значит, он, мужчина, ударил нас. Вот нас, на, это вот мафуль. Мы говорим, мафуль, беги, мудмар, мутасель. На, в данном случае... Это будет уже, что? Это будет, вот он, мафуль, беги. Понятно, да? Далее. Дарабака, тебя ударил. Кя? Тоже будет мафуль, беги, мудмар. Мудмар, муттасль. Муттасль. Далее. Дарабакума, он вас двоих ударил. Тоже мафуль, беги, Мудмар. И еще один пример. Дараба, ту, кунна. Вот здесь уже более пример такой четкий э, я привел. То есть дараба это глагол, ту это я, файл, кунна вас женщин я побил. Вас женщин я побил. Понятно, да? Здесь кунна Кунна будет мафульбиге, мафульбиге, мудмар, мутассель. А я файл, ту это файл, ту. Это файл, я вас побил, ну не, не обязательно физически, можно было побил доводом, здравым словом. Так, далее. Это мы сказали Мутассель. А есть Мунфассель, раздельный уже. То есть Мудмар, но раздельный. Смотрим. И я я. То есть и я я. Или еще смотрите, и я она. То есть... Ко мне или к нам, нам, потом и яка, на абду ваяка настоин, например, вот в примере, да, аята из фатихи. И яка только тебе одному, на буду мы поклоняемся, ваяка настоину. Видите, и яка, и яка, вот я, именно здесь идет уже дамир, да, только тебе, только тебе, именно только тебе. То есть, здесь уже отдельно он не соединен, как вот в данном случае у, у нас у муттасали был. То есть, слитный с глаголом тут приходит в одном слове. Здесь отдельно приходит. Видите, глагол на «наабуду», а отдельно идет «и яка». «И яя я, я, я фаргабун», Аллах говорит, «и меня страшитесь». «И яка буду «только тебе мы одному поклоняемся». В своей основе должен был быть, мы же говорим, Фиаль-файл и мафуль, да? Фиаль-файл, мафуль – предложение должно было быть. То есть и здесь вышло вперед. Мафуль, он в своей основе должен быть здесь, сзади. После, сначала идет глагол. Аба-да, да? Аба-ду, я буду, набуду, мы, это вот файл. Сначала аба-да, это глагол, потом на, мы поклоняемся. И яко дальше идет слово. И яко. Но здесь, в данном аяте, как и во многих других аятах, Аллах ставит вперед, ставит наперед глагола и файля. Это уже баляга называется, красноречие арабского языка. Это целая наука, баляга, дай Аллах, чтобы мы эту всю книгу прошли по баляге. Это тоже целое направление красноречие, как красиво разбирать предложения, красивые, красивые смыслы выводить, как самим разговаривать красиво, по фусха, и э, именно как в Куране, как в хадисах. Здесь ияка, если вперед поставили, это означает из науки, только одному лишь тебе и никого больше. Все. Понятно, да? Если бы сказали, например, на и ияка, то... Мы поклоняемся тебе, и еще можно было бы там дописать, как многобожники говорят. Да, мы поклоняемся Всевышнему, но наряду со Всевышним еще мы вот к этому, к этому, к этому взываем. Но когда ты говоришь, и якона на во, и яка на Стаин, здесь уже нету никакой лазейки, и нету никакой щели, через которую можно было бы проникнуть этому ширку многобожию и прочему, и прочему. Взыванию помимо Аллаха, субханаху, ватааля. Смотрите, какая арабская грамматика полезная. Особенно вот эта наука, баляга. Смотрим дальше. Иякум вам, да, и последнее. Иягума им обоим. Все, мы поняли мафул Беги, значит, мы его поняли, разобрали. Дальше. Альмаздар. Альмаздар мы сказали, что это там спор идет. Она от, от глагола или глагола от Маздара. Здесь же Шейх Шейх Ибн Аджур он дал интересное определение, и на этом ограничится. Это говорит Исам, во-первых. Аль-Мансуп он в состоянии насуп, аль-Лави тот, который приходит, яджи, Салитан, он третьим приходит. Фитасрифиль фиаль. То есть, когда ты спрягаешь фиали спряжение глаголов. «фитосрифель фиале» спряжении «вспряжение глаголов». Когда ты глаголы спрягаешь, ты всегда приводишь форму такую, говоришь «мадай», мудория и потом «маздар». «Мадай», мудория, «маздар». То есть уже имя, от которого произошло вот это действие, и от которого произошло это слово, например. Пример, смотрите. «Дараба», «фиаль», «мадай», «ядрибу», «фиаль», «мудорья» и «маздар». «Дараба», «ядрибу», «дарбан» вакафа То есть вот, вот третье слово, как он здесь в определении говорит, это «ис» имя в состоянии насоб, и оно приходит третьим, когда ты спрягаешь фиаль. Видите, просто, просто и понятно он сделал определение. Это приходит третьим, значит маздар мы исполнили, что это третье слово в нашем спряжении. Дальше. Он бывает лявлый, манавый. Есть словесный – маздар, а есть манавый – смысловой. Словесный – значит, у тебя должно вот, вот здесь должно быть одинаково все. Дараба – значит дарбан. Каталя – котлян. Вакафа – вукуфан. Акаля – аклян. У глагола и у маздара буквы одинаковые. Все вот эти дад, ра, ба, дод, ра, ба. Вот это называется лявзый. То есть... У тебя словесный, полностью ты слово в слово соответствие Понятно, да? Уафака лявзу гу лявза у Уафака. Соответствует его лявз, его слово лявза То есть, соответствует слово маздара, слово маздара дарб, да, дарб, соответствует слову фиаля, дарб. Мы видим это все. Так вы Здесь вафака в соответствии. Каталь тугу Я убил его убиением! Говорит Видите, «катлен» кафта лям. лям. В глаголе Кафта лям. Все. Катальту! Я убил его убиением. Далее, например, Дараптуху, дарбан, я ударил его ударом. Все, я его ударил ударом. Не палкой, а вот конкретно ударил я его ударом прям сокрушительным. Значит, это лявзы. Все, мы говорим, это лявзы. Маздар лявзы. Понятно, да? Маздар лявзы. Мановый. Мановый у него, значит, не обязательно, чтобы у него было соответствие в словах, но должно быть соответствие в смысле. Смысловое соответствие одно и то же несет. То есть, значит, там два разных слова будут по своему произношению, но у них смысл один. Смотрим. «Вафака мана дуна То есть, соответствие произошло его смысла, его действия, но не слово. Пример, смотрите. «Джалясту я сел кудан». У нас есть слово такое «када». Глагол есть «када», садится. Есть глагол «джаляса», садится. Тоже садится-садится, да? Джалясту и каада. Но когда я их вместе вставляю в одном предложении, у меня получается вот такое. Джалясту я сел, куудан, сиденьем, да? Куудан. Можно было сказать, джалясту джулюсан. Тогда бы у меня был бы уже все, лявзый. Но здесь у меня разногласие происходит в словах, но смысл-то не изменился. Я сел сиденьем, да, там как там Джолиасту Джулкуудан. Все, смысл есть. Вот поэтому мы говорим, это Маздар Мановый смысловой Мановый. Далее смотрим Кунту вукуфан. То есть есть глагол Кома Якуму, Кома Якуму встал. А есть еще глагол тоже Вакафа встал. Вакафа Якэфу. Как он встал? Это уже арабский язык, глубина арабского языка. То есть они по своей по своей натуре арабы знают, когда он скажет слово «кома» или когда он скажет вахафа. Но смысл есть, что «кома» и вахафа это смысл один передают. Но из какого положения он встал? Когда он лежал и встал? Или когда он сидел и встал? Понятно, да? Или когда он полз и встал? То есть там есть какие-то нюансы. Это уже арабский язык. Но наша задача сейчас, что кумту вукуфан я встал вставанием. Здесь смысловое. Пусть даже слова различаются, буквы различаются, само строение слова другое совсем. Но смысл-то один и тот же. Понятно. Это у нас маздар манауэ. Закончили с ним, Мафульбеги закончили, Маздр закончили, закончили. Теперь Зорфу Заман, Зорф Обстоятельства временное и с местом связанные. Пример. Значит, определение. Это Исм Заманин. Исмус Замани. То есть, имя временное. Альман Супано. Опять должно быть состояние. Насоб Битагдири Фи. Битахдири Фи. То есть, оно, оно это имя, имеет смысл «фи», «в». В это время, в, это, в этом положении, в этом месте, или в это время произошло. Утром, например. То есть, есть слово «утро», а когда я говорю «утром», то есть, во время утра произошло там. Или мы встретимся с тобой «утром». То есть, вот это со смыслом «фи». В этом, у него внутри этого слова, внутри этого слова, внутри этого смысла происходит что-то какое-то действие смотрим их много сразу скажу здесь я написал несколько не стал полностью это уже когда матан заучивать по-арабски например там можно будет выучить их всех то есть абадан сабахан сахаран гудватан Альяума то есть еще абадан хинан сабахан масаан утром-вечером. да Сахаран тоже. Гадан. Это мы же вот говорим, когда сухур мы делаем на уроза, когда постимся мы, мы перед перед азаном утренним мы сухур делаем. Вот это сахаран, время такое. Гадан. Завтра, например. Гудватан. Букратан. Это утро, утро, утро. Букра-букра. Арабы любят всегда говорить, давай завтра букра-букра-букра встретимся. Но по-арабски, если разбирать, это Каждый смысл каждого слова, это уже шарх надо изучать. Шарх, вы будете когда проходить, например, абдул шейх абдул или еще какой-то шарх на Аджерумею, вы будете уже разбирать каждое слово, что оно себе в, несет, в себе несет, смысл какой. альема сегодня, например, аль лейля сегодня днем, аль а лейля это ночью. Понятно, да? То есть это зорф на заман. То есть ночью, утром, завтра, вечером, давай там встретимся там перед утренним рассветом там или Асран после обеденного. В общем, вот это все временное заман, заман, заман. А, стоп, что-то у меня здесь было, пример был у меня. Сумтуляума, я сегодня постился. Сегодня Альяума, значит мы говорим, что это Зарвзаман, он это имя в состоянии насып. Признаками у нас бы будет фатха. Аль-Яума. Аль-Яума сегодня. Зарфмакян же самое. Связано с местом. исмульмакиани, Аль-Мансубу. Битагдирифи. То есть в этом месте происходит какое-то дело. Смотрим. Самма. Или гуна. Здесь, здесь. Да. Инда. Около. Маа. С. Фаука. Тахта. Наверху. Внизу куда впереди вара сзади а мама тоже впереди хальфа сзади например я сел а мама шейхи жалею что а мама шейхи я сел перед шейхом перед да например перед а мама шейхи или хальфа шейхи или вара а шейхи или фолка шейхи. поверх шейха айнда шейхи я могу сказать около шейха Маа и сел рядом с шейхом, вместе с шейхом сел. Понятно, да? То есть, это все Зорф Макян, Зорф Макян, Мансуб. Их много вот этих Зорфов. Тоже это будет уже разбор уже на шархе. Разбор на шархе. Маркало Так, Мафуль прошли, Маздар прошли, Зорф Заман прошли, Зорф Макян прошли. Альхаль. Альхаль, это сам имя. Аль -мансуб. тоже состояние состоянии насып. Аль-Муфассир. Он разъясняет, Тафсир делает. Тафсир. Лиман То есть, когда непонятное какое-то положение, когда не, непонятно, здесь нужен Тафсир. То есть, этот приехал, Амир приехал. В каком состоянии он приехал там? На чем приехал? Как он приехал? Халь, его положение какое было? Мы вот говорим, кайф, Ахарю, как твое положение? Ты говоришь, что-то я сегодня, неважно, чувствую там... Сейчас увидите примеры. Он, например, лякайту Абдуллахи Рокибан. Я встретил Абдуллаха Рокибан. Он был верхом на верховом животном. То есть на коне, на верблюде, на слоне, на еще на ком-то. Он ехал, короче, или на велосипеде, или там э, современные уже примеры какие-то, да? На машине ехал. Рокибан, сидящим на верховом животном или на транспортном средстве. Я встретил Абдуллаха, и здесь вот Рокибан, здесь Рокибан, либо, может быть, либо, может быть, относительно меня это, или относительно того, кого я встретил. То есть я был, может быть, всадник, или сидел на машине, или он сидел на машине. Это уже здесь разбор глубокий идет. Но факт, что я встретил Абдуллаха, сидящим на верховом животном. Дальше, вот это Рокибан, это Халь, это Халь. Ты дополняешь свое предложение, вносишь какую-то изюминку, понятно, да? Ракибтуль Фараса Мусарджан, например, я сел на коня, на какого коня? Мусраджан! у него search был, сардж это э, седло, он был оседлан, то есть у него седло было у коня. Бывают кто-то умеет Профессионалы скачут на конях, у них нету седла. Прям запрыгивает на коня и скачет. И умеет сидеть, и крепко держаться, и еще. А кто-то не может, сразу падает. Ему нужно седло в данном ситуации. И вот здесь коня, я сел на коня какого? У него было седло, оседланный. Или, например, джазайдун Рокибан, Понятно, да, такие примеры? Ля кунуль халь и ля накера. Смотрите, здесь еще... Есть такая дополнительная фишка, дополнительная фишка, что халь он всегда будет только накира. Он не будет ни в каком другом состоянии, кроме накира. Накира это неопределенное состоянии. То есть у него алифлям вы не увидите. То есть Ракиптуль Фараса Аль-Мусриджа неправильно будет. Это не халь тогда уже будет. Или лякыту Абдаллахи ро Ар-Ракиба неправильно будет. Джаа Зайдун, Арокиба, Арокиба, там, неправильно, неправильно будет. Оно должно быть, халь должен быть в неопределенном состоянии. Ля Якуну, это первая фишка, ля Якуну и ля Бада там калями И оно должно быть в конце, после завершения предложения. То есть можно было сказать просто, джаа да? Все, пришел Зайд. Закончилось предложение? Закончено. Ракип Тульфарса. Я сел на коня. Нет проблем. Я встретил Абдуллаха. Нет проблем. Все. Тамам. Калям там, тамам называется. Полное предложение. И оно приходит в последнее еще дополнение. Дополнение. Понятно, да? Ля якуну и ба'да тамам и И еще одна фишка. Ля якуну сахибуга и ма'рифатан. Не будет его сахиб. Никак иначе, как Маарифа. В определенном состоянии обязательно должен быть тот, кого он разъясняет. Зайт в определенном состоянии имя человека. Фа Альфарас. Видите? Альфарас. Если бы, если бы не было бы Аль, то есть было бы Фарасан, Мусраджан, то тогда бы Мусраджан уже... Здесь тогда Мусраджан не будет. Не будет Халь. Это будет сыфа. Сифа мы с вами проходили. сыфа это из Тавабиа. Это Талабия, марфуат, когда мы заходили, мы над, да, видим, над описание, это вот туда зайдет сразу. Поэтому здесь обязательное условие, что Сухиб должен быть Марифа. «ма Сухиб, то есть тот, кого, про кого мы говорим, он должен быть в состоянии Марифа, «ма Марифа. «ма Альфараса должно быть, ракиптульфараса мусражен. Вот эти три фишки вы должны знать. Вы должны знать обязательно, обязательно, обязательно для тех, которые изучают арабский язык, грамматику арабского языка. Баркалауфиком джаза кому ллах хайран хайр альджаза. Субханака ллаху мабияхмдик ашкаду аля илахе ланта илейка.